Она не может даже есть. Но она живет в отдушке с девочкой своей родной. Но не дочка, я соврал андроид, она второй. Кэра шепчет куха. Девчонки, прям как мама. Да возьми же в Канаду и бросим наркомана. И подходит ко мне Кэра и рыдает от боли. Коннор, помоги! На границе много служб контроля. Чувства душат нещадные, со страха молвят в глазах. Почему же у тебя-то все удачно в делах? удачно делах. А я? А что я? А я стану Девиантом, е-е-е! Yeah, yeah, yeah. Да, я стану Девиантом, е-е-е! Yeah, yeah, yeah. За подобное нас вообще-то разбирают, Но я с Хэнком и меня даже не посадят! Твоя жизнь в огне... Я детектив на Акамие, yeah. аками аками yeah. Аками, Аками, yeah. Это Маркус. Познакомьтесь с ним, ребята. Живет с художником. А он очень богатый. Второй месяц тот без сына И вдруг явился он. И вся жизнь словно помойку. Вот же ведь гандон. Ну а что он? Сидит, а вокруг ног нет. А мог бы оставаться послушным, важным и нужным. Не воровать одежду у а бомжей, а быть богатым. Не будь того, сынок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 Смотреть столь оживленным взглядом А я? А что я? А я стану девиантом, е-е-е Да я стану девиантом, е-е-е Марку Читовка так прямо совсем уманит Но вы знаете, там меня даже не посадит Я девиант на Аками, е-е Аками, Аками,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 Сейчас, подожди. Дорогой Акар, мы тебя приглашаем в очень э, странный город. Ну что, Артур, заглядывай к нам в Омск. Да, тебя ждет. Холодные горячие мальчики. <связывая> а, <связывая> а, ладно, это. А надеюсь, больше ничего и не нужно. А, а, да, может, тебе больше ничего не нужно. Ну, немного <связывая> маленького контента, да. Санные косплееры да, и какие-то девянцы. Да, да, и уйди ты уже отсюда, <связывая> понимаешь. <связывая> да. Короче, приезжай, мы ждем тебя в общем, извини, живи на свои деньги, как будто все-таки немножко себе это позволить отличить от нас. Удачи, пока и запомни. А, еще сказать.